Так чего наша программа? Программа дает один из ответов на известный вопрос. Что можно было посмотреть в математическом смысле на компьютере? На компьютере считают все. Программы четырех красок, ищут решение куб плюс y -ку плюс z равняется 30, ищут числовые красивые формулы, типа формулы роман и так далее. Я же предлагаю вернуться к истокам математической науки номер один. На время, по крайней мере, по планиметрии, а точнее геометрии треугольника. Я написал полностью готовую программу для этого. Что умеет делать программа? Программа берет треугольник и, и, и строит какие-то базовые точки. Вот мы построим базовые точки. Вот новые базовые точки. Они имеют вид кружочку с белыми серединками. Потом проводят все линии. Вот все линии, они просто тонкие. Между ними. Потом находят все пересечения этих линий. Это красные, называем, точки первой террасы. Это были базовые точки, это линии первой итерации, а это точки, точки первой итерации. И потом производит одно из трех действий. Либо вы смотрит, какие расстояния равные получаются. Либо какие три точки лежат на одной прямой, либо какие четыре точки лежат на одной окружности. Вот вычисление равных расстояний, вот вычисление трех точек, лежащих на прямой, а вот вычисление четырех точек, лежащих на крупности. Любой можно рисовать, можно не рисовать, можно вот чистое рисование, а это дополнительное рисование. Ну, в любой момент можно изменить любой параметр треугольника. Можно перейти в режим колебания. На главной форме и на закладке R расположена... Вот видите, закладка R расположена... Чекбоксы для добавления новых базовых точек. Вот мы добавляем точку пересечения высот. Вот убираем. Для экономии места соответствующее изогональное сопряжение, изотопическое сопряжение у нас вынесены в отдельные панели. Вот изогональное сопряжение. Помните, высота точки пересечения высот изогонально артоцентром. Вот беседки, эти углы равны. То же самое для изотопического. Здесь из изотопическое сопряжение. Вот точка Нагеля, а вот точка жиргона. Вот точка пересечения медиана. Видите, это, это тоже равны. Все базовые точки обозначены еще маленькой буковкой. Вот это означает триангл сам М, медиана, Б, бисектриса и так далее. Му1, вот смотрим, вот, например, мо один большой. Морли. один, МО му МО один, Морли. Три сектриса треугольника. А, э, а МО3 это третий центр Морли. Мы о нем говорили. Это второй центр Морли, это первый центр Морли. Потом результат работы записывается в файл thhnut.dat который находится в директории Data. Вот в директории data. После этого это записывается, директор... результат работы, если они представляют интерес, записывается вот в эту директорию. Переносится. Вот, например, вот это наша директория. Записывается прямо по боку. Т. С7. Например, С это означает, что вычисляется окружность с что 7 точек. Это у нас было вот это еще. Морвен 3. У нас туда была. Морли Морли один с большой буквы точки Морли 3. а вот там результаты работы. Например, Прочтем. Вот результат работы. В случае добавления сразу трех точек, какой то из них можно вытянуть. Вот можно сделать так раз, раз и, и все, было, все грозно. Вот, например, вот листает, листает точки э, по порядку. Базовые точки. Семь базовых точек. Листаем с нуля до 356. И, и начиная с последнего номера можно убирать. То есть, вот раз, он вычеркнули. То есть это восстанавливается, это ноль. То есть убирать надо, надо убирать с самого крупного номера, чтобы, чтобы не было путаницы. Понятно. Нельзя убирать сначала с меньшим номером, а потом с большим. А если берете нормально, ну, правильно, то все будет работать хорошо. Вот все наши примеры находятся. А вот это наша директория. И они совпадают. Результаты вместе с исходными данными записываются в файл thnew.dat. Он находится в директории Data, по мы это уже говорили. В самом начале автоматически просчитывается программа. В результате действия второго порядка, мы будем говорить об этом в конце ролика, записывается файл 2дата Вот сейчас мы можем начинать взять любой из этих экземпляров. Видите, сколько здесь. Читаете и все будет. И все нормально. Примерное время определения всех окружностей для 8 базовых точек типового компьютера составляет примерно две минуты. Здесь у нас 7 базовых точек. Давайте добавим восьмую. нажимаем Show soccer. Вот Меняется от минус число вот этих линий до плюс. Вот было минус 28, стало минус 27. Он потом и смотрим, сейчас подождем две минуты и получим результат. Получим вот эти цифры. Видите, вот программа изменила этот треугольник и считает по-новому след окружности. А потом берется совпадение. Все понятно. Видите, окружности получилось больше. А теперь мы можно смотреть их по одной. восьми точек время составляет две минуты. Дальше, если, дальше при увеличении точка на одну время возрастает на порядок, а при уменьшении уменьшается на порядок. Это понятно. Вот легко оценить время. То есть где-то в семи 7-8 точек надо обычно иметь. Можно 9. 10 уже тяжело. Вот здесь наш треугольник. Прочитаем заново то, что, что у нас стоит по умолчанию. Вот конфигурация. Это треугольник, треугольник Морли, три секрисы, и второй Морли, третий Морли центр. Пересчитаем заново результат. секунд считается очень быстро. Буквально пару минут. Нет, буквально несколько секунд. То есть одну конфигурацию посчитала. И вторую. на окружности все сколько их всего получается 18 сразу же классифицируется вот придем например вот, имеется три лежащие окружности 0 индекс и вот я демонстрирую содержит на три точки прочтем обратно и перейдем в единичку индекс Стоящие окружности Лежат два, и шесть окружностей лежат, содержат по две точки. Прощественнее дальше. Два. Еще. Вот это содержит одну точку. Три, четыре, пять, шесть. Шесть окружностей. И три летящие окружности. Считаем снова переходим в Windows и идем раз два три вот это наша гордость наша окружность, которую мы нашли но мы ставим дополнительное ограничение любая наша летящая окружность обязательно содержит точку которая лежит на соединении двух базовых точек только одна только одна то есть если в произвольной летящей окружности максимальное количество используемых базовых точек равняется 16, то у нас равно равняется 14. Индекс, Вот эти индексы от 4 до 7 повторяют это, это те же самые окружности, но, но симметричные, которые верят в вид трапеции. Ну, например, возьмем, прочтем что-нибудь еще. Вот здесь перейдем по индексу. 6, а, по индексу 7, 7. перейдем и смотрим, видите, они имеют вид трапеции все, Здесь зеленый кружочек в середине.